Доброй ночи, дорогие друзья! Почему ночи? Потому что у меня ночь. Нынче ночь, Антохи не спится. Решил заняться блоком управления для ЧПУ-станочка. Вон он, красуется. Осталось собрать этот самый блок управления. Предлагаю провести это время вместе со мной. Быстренько пробегусь, потому что уже сделано. Установил 2 вольтметра амперметра, 1. Будет индицировать напряжение, питание и ток потребления шпинделя. Второй напряжение и ток потребления платой управления 12 -твор. Два разъема будет для подключения щупа Z, так называемого. Тумбер включение выключения основной, предохранитель. Предохраняться нужно от всего и всегда. Два светодиода будет еще третий, индицирующий о включении. Дополнительная принудительная вентиляция. Вот тумблер будет установлен. Корпус взят от цифрового лабораторного блока питания. Подаренного вага, вага, вага мне, Валерием Ивановичем, одним моим знакомым. Приветствую, если смотрите. Вот такой кошмар нынче здесь. Блок питания 48 вольт, 10 ампер. Два блока питания 12 вольт трансформаторный, 12 вольт импульсный. Сама плата управления. Вот она здесь располагается. Наша задача. План, так сказать, первая. Необходимо разобраться вот здесь. Не нравится мне... Сейчас. Жень. Поближе. Не нравится мне подключение 220 вольт. Как-то здесь все оно хлипко. Хлипко и как-то некрасиво. Вообще, нынче модно использовать термоусадку. Однако, ваш покорный слуга предпочитает использовать все-таки изоленту. Почему? Да все просто. Все дело в том, что... Изоленту всегда можно разобрать, так сказать. Всегда можно раскрутить место соединения и посмотреть его состояние. В случае с термоусадкой все гораздо сложнее. Разрезать ее приходится, выкидывать и все равно в конечном счете использовать изоленту. Поскольку блок управления наше устройство будет благородное, в этой связи я использую не синюю классическую изоленту, а... Белую. Вот вам еще один лайфхак в догонку, так сказать. В случае с высоковольтными проводниками. Ну, в нашем случае 220 тоже высокое напряжение. Я еще делаю вот так вот. И здесь расчерком пера обозначаю, что здесь 220. Так безопасней. И всегда видно целевое предназначение всего провода. Наверное, сразу же подключу и вольтметр-амперметр для 48-вольтового блока питания. Раз уже мы им занимаемся, сразу чтобы... Так сказать, не отходя от кассы Есть. Подключил измерительные приборы и настало время их испытать. В качестве нагрузки э, для 48-вольтовой линии буду использовать вот такую вот козлину вот такую. Козел. Простонародий обогревательный элемент. Так, сейчас я подключу спокойно. 0,71 ампер, 47,1 вольт. Прозадки напряжения нет и быть ее не может. Все-таки блок питания <coughs> полкиловатта мощности. Все непременно нагружу и 12 вольтовую линию. В качестве нагрузки вот такой электродвигатель коллекторный от принтера. 0,05 ампер. Далее займусь вентилятором принудительного охлаждения. Как я уже упоминал, включаться он будет вот этим вот тумблером. А подключаться с помощью вот такого разъема. Разъем советский от магнитофона. Поделюсь информацией, вдруг кто не знает. Вот эти вот контакты извлекаются очень просто. Практически из всех аналогичных разъемов, в том числе и китайских. Здесь имеется такой язычок. Мы его загибаем аккуратно. И извлекаем контакт. Оп. Вот и все. Теперь мы можем в случае необходимости перепаять. Ну или в моем случае я ничего перепаивать не буду. Установлю его просто сюда. Будет такая вилочка. С целью снижения уровня помех, создаваемых вентилятором, я на провод питания надену феритовый цилиндрик. Хуже от этого не будет. Монтажник 150 левела на месте. Смотри, чтобы током не шарахнуло. Вентилятор закрепляется на верхней крышке. И когда мы ее закрываем, устанавливаем, холодный поток воздуха будет поступать на драйвера шаговых двигателей. Которые вот здесь. Я насверлю несколько отверстий для того, чтобы... Воздух туда беспрепятственно поступал. Совместно с платой управления в комплекте шли вот такие радиаторы. Крепятся они на двухсторонний скотч и нам предстоит их аккуратно приклеить. Вообще честно вам признаться, я не совсем понимаю такое крепление радиатора. Но судя по всему другого способа нет. Можно было сделать один единый радиатор, но здесь выводы. И, скорее всего, будет замыкать это все дело, а это нам категорически неприемлемо. За кадром насверлил ряд отверстий, по моей задумке, именно с их помощью будет осуществляться вентиляция внутреннего пространства. Устанавливаю плату управления непосредственно в корпус. Для того, чтобы она возвышалась над нижней стенкой, использую вот такие сантехнические прокладки. Очень удобная штука, я вам скажу. Стоит копейки и всегда можно несколько штук и добиться необходимого подъема. Классная вещь. Это я сам придумал. Ха -ха -ха. Концевые выключатели, а также некоторые кнопки. Подключаются с помощью вот такого разъема. Очень неудобно, конечно, но ничего страшного. Для того разъема, который я показывал только что, были приобретены вот такие вот коннекторы. Именно с их помощью я осуществляю коммутацию. От разъема для подключения концевых выключателей все идет на вот такую, я называю, гребенка. Для удобства. Соответственно, кнопка перезагрузки, кнопка... Продолжение кнопка паузы вынесена на лицевую панель. Вот таким нехитрым образом сделаны надписи. Изолента белого цвета и маркер. Временно, может быть переделаю, а может быть оставлю и так. Пока что не решил. Точно так же, то есть на заднюю панель выведены и выходы для подключения двигателей по оси Y, X и Z и так далее. ву Сборка окончена. Закрываем верхнюю крышку и готово. Настало время произвести тест. Шо на атомной электростанции. Для начала проверим ось Y. У -у -у -у! Ось x ух тышка ось z ну и конечно сам шпиндель. В общем, поздравьте меня с вот таким приобретением. Да, нужно признать, достаточно долго я его планировал сделать и давно очень хотел. Скорее всего, следующая самоделка уже будет с его использованием. Ну, а я, а я пошел осваивать арткам, 3D моделирование и прочие интереснейшие, приинтереснейшие программы. До новых встреч, но посаран, покеда!